влияет на ваше настроение? Абсолютно никак. То есть, даже если холодно, вам классно? Да. Я люблю зиму, и весну, и лето, и осень. Все люблю. Мне погода нравится, настроение хорошее. А скажите, пожалуйста, как погода влияет на ваше настроение? Никак. Замечательно. Ничего мне не влияет, если снег и дождик. Каждая погода хорошая по-своему. Мальчики, мальчики, можно вопрос? Как погода влияет на ваше настроение? Ну, вы знаете, если... Сильно. Да, сильно, сильно вообще. Угу. Если, например, если тепло, конечно, гулять хочется. Да. А если вот холодно, мы как-то же все равно да. прижимаемся бли к друг другу. Ближе как-то заранее. Якэн, якэн. Кстати, новую программу запускаем. Якэн. Новую программу запускаем. Якэн. Якэн. Якэн. Вот так совсем случайно мы узнали о новой программе ребят, которая в свою очередь будет транслироваться на нашем телеканале Универ ТВ один раз в неделю. Как вы уже поняли, программа называется ЯКН, что в переводе с татарского языка близко. И вообще название соединило в себе аж три языка. Английские буквы, слово татарское, а значение на русском. Мудрено, нет, вполне себе креативно. Кстати, ведущий программы Оскар Галимов известен также как ведущий Универ Ньюс и радио ведущий UFM и его соведущий Егор Журавлев. Рассказали нам, что же из себя представляет их новая программа. Кэн назвали, потому что мы стараемся быть ближе к каждому студенту из Казанского федерального университета. А вот... Да, но ну вообще как бы не ограничиваемся на Казанском федеральном, хотим рассказать про всех студентов. Если ты талантливый, ты занимаешься каким-нибудь делом своим, творишь там, танцуешь, поешь, что-то делаешь такое классное, мы про тебя готовы рассказать всем студентам и для, для того, чтобы тебе помочь, как-то дальше себя реализовать в этой творческой направленности. Уже совсем скоро вы сможете стать ближе к ребятам, к талантливым студентам и к творчеству на Универ ТВ. Елизавета Евсефеева, Роман Самарин, Универ Ньюс.